Итак, экскаваторчик начал рыть место для гаража, так сказать, вычерпывать землю. Ну и вот что он уже преуспел. Возможно, необходимо убрать камень, но это мы уже уберем и пускай роет себе. Ну вот как-то так